Следующий лайфхак, следующая система, следующая концепция, которая входит в мою систему по созданию капитала в 1 миллион долларов за 8 долларов в день – это принцип асимметричного инвестирования. принципами асимметричного инвестирования. Что это значит? Это значит, вот некий такой пример приведен, что на сегодняшний день стоимость никеля, содержащегося в 5-центовой монете, составляет, действительно, 6,8 центов. То есть, если вы возьмете 5-центовую монету, переплавите ее дома, да, там, на горелке газовой, и просто как цвет мед сдадите, то каждые 5 центов вы превратите в 6,8 центов. То есть, это принцип асимметричного инвестирования. Допустим, это вот в России есть компания «Сургутнефтегаз» привилегированная. То есть компания стоит в два раза меньше, чем у нее кэша на счете на балансе. Задумайтесь. Еще раз. То есть к вам приходит человек и говорит, слушай, дружище, купи автомойку. Помещение в собственности, на расчетном счете 2 миллиона рублей лежит. Все оборудование в собственности, постоянная клиентская база, соответственно, хочу за нее 1 миллион рублей. На расчетном счете миллион лежит. Вы купите эту автомойку или не купите? Ну, я не знаю, вот напишите, купил, не купил. Еще раз, автомойка, оборудование собственности, земля в собственности, все помещение в собственности. На расчетном счете у ООО, которая всем этим владеет, соответственно, находится 2 миллиона рублей. Налоги все заплачены, продают за 1 миллион рублей. Вот Сургутнефтегаз такая компания. То есть у компании денег на счете в два раза больше, она может сама себя с рынка выкупить. Соответственно, нефтяные вышки, газопроводы, нефтепроводы, нефтеперерабатывающие заводы, экспортные контракты, здания, помещения, подстанции, то есть, опять, вышки нефтяные, которые качают нефть. Все это вы получаете бесплатно, как акционер. И поэтому, соответственно, вот это, я вам просто приводил пример, что такое асимметричное инвестирование. Старайтесь искать такие истории. Да? Старайтесь найти вот принцип асимметричного инвестирования. История со Сбербанком, когда я рассказывал вот, олигархам, да, когда я им рассказывал историю, вот, возьмите балансовую стоимость. Да? Это стоимость чистых активов минус обязательства. И разделите вот цену, получившуюся, на количество акций. То есть вот, получается 37 рублей. Акция стоит 15 рублей. Я не даю вам гарантии, что она не будет стоить 5 рублей. Не даю. Но при этом получается, что вам, как акционеру, вы не теряете. То есть, если вы были стопроцентным собственником, теоретически вы можете все распродать в Сбербанке, да, и получить свои 37 рублей на каждый вложенный 15. И тогда человеку я не смог этого донести. Но если бы я сейчас это доносил в той концепции, в которой доношу до вас, я думаю, что я бы все-таки тогда сумел продать акции Сбербанка, да, и сам бы нашел денег, чтобы акции Сбербанка купить, пусть даже на кредитные деньги. Итак, это вот принцип асимметричного процента.